Yeah. там надо обороты высокие держать That's oh, cool. Прям чуть-чуть не упал, на маленько. <связать> Не говорит кэт. Кэт, а? он гоф. Там что -то, что -то Да, там что-то жестко застрелевать, закусывает. Ну он, блядь, нормально его... Это же он путь. Ты просто попал в руки У нас я говорю, что скайму, проблем беден и едет Закончилось! <смех> Коля, давай не скурани там снег! <смех> ты закладываешь по Суперобу Сейчас падать больно будет! Да. Бензин закончился, <смех> я тебе говорю, я заю 5 литров, мы тут <смех> гоняли, блять. Неделю, перед... да? <смех> да больше, наверное. Ты, ты работай, по и прям в пальду есть. нет, У меня нет слов. сегодня все покуй майбут прям здесь блин мы кстати классно сделали мы из чистый мотоцикл короче который был белоснежный и решили поменять улитку мы вообще красавцы печать вот. вот вот вот вот вот прям вообще все чисто У меня нет слов сегодня, все было круто